Итак, вверху мы видим поставщик, то есть нам приходится работать с поставщиками. Мы у них заказываем товар, они нам его поставляют. Так вот, поставление товара, когда оно к нам поступает, оно отображается специализированным документом. Товарная накладная, торг-12, к вам приходит этот документ. И, соответственно, товар на склад приходит. Для того, чтобы отобразить эту операцию, нам достаточно в 1С оформить документ «Поступление товаров и услуг».